Добрый день! Всем отличного дня и прекрасного настроения! Сейчас я вам покажу обзор спортивных найковских сумочек. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой YouTube канал и Telegram. Всем подписчикам, которые подписались на YouTube и Telegram канал, получают от меня скидочку 10%. Ну вот, как вы видите, спортивная найковская сумочка. Сумочки хорошие, объемные. Логотипчики здесь белые, здесь на камеру отражается, сейчас чуть ближе покажу, на самом деле, видите, логотипчик разноцветный, то есть светоотражающий. Идет найковская сумочка это с синими ручками и с таким же логотипом, вот сейчас чуть ближе покажу, только с черными ручками во всех сумочках сбоку присутствует карман на молнии. Сбоку один карман идет. И в комплекте с каждой сумочкой также идет ремешок через плечо. Сумочки отличные, использовать можно как для спорта, так и ну, куда-то в поход собрались. Очень удобные, хорошие сумочки. Хочу напомнить, что мы работаем как оп. Так и в розницу. У нас есть доставочка Авито, Почта России, СДЭК, Сберлогистик. Пишите, не стесняйтесь, задавайте все свои вопросы в комментариях. Обязательно всем отвечу. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.